I'm just всех приветствую на своей трансляции вот произошел вайп в таркове и мы вот с друзьями решили начать прохождение после вайповская будут все квесты не квесты я хоть и не до дошел до конца если кто знает тот знает в принципе вот ну и сейчас Будем все это проходить по новой... Ой, не то. Так, сейчас секундочку. А -а -а. Так. Вот так вот. Вот тут же еще, да? Да. да. <смех> ну, довольно долго лежать. <смех> Ты нашел уже обдалбос? Да. <смех> Заебись. Так. Я разведку еще нашел. Неплохо. Ну, поездки, я думаю, смысла продавать нет еще. Я не плачу, чтобы шесть тоже шла. Вы сразу все нашли, блядь. А мне сейчас опять бегать и бегать. Ну блядь, бегать и бегать. Я так много. Я один квест только выполнил. Не, ну как я в тот раз, это... Блядь, с чем я ебался? Ва-ва-ва-ва. бо А я не помню, с чем. Я с обдалбосом два раза. Да не с обдалбосом, я вообще про другую хуйню имею в виду. Еще вот мурок, блядь, две штуки найти, блядь. Да, ну, это да, открыл да, открыл Егор и можно не обязательно э, сгол, Обязательно. Это. Теперь уже обязательно. Раздобыть и передать. Вот. А с Вообще, по-моему, раньше можно было купить. Типа, блять, купить эти две мурки и, и похуй. Ну, попробуй купить, там, дай. Посмотрим. Ну, блядь, можно будет просто с, хотя бы одну купить. А потом там Новый? видно будет. Нет, а Но это надо йогер открыть сначала же. Ну, открой. Ну, я вас жду. А, ну ладно, можно. Пусть с тобой. А вы мне, блядь, а я, блядь. Мы Дешевле это... найти все равно. Ну, с... не спорю, но если ты хочешь побыстрее этот открыть. На поезде. Да где он, блядь? <с och> <с och och> <с och> я ебу, я тебе не объясню сейчас, хуя. <с och> <с och> я сам клокасоль. Ну, я только вот догадался, блядь, теперь, где вся, вся эта канитель находится, и все, больше нихуя не знаю. <с> och och> оффлайн режим Да про чё офлайн режим гибать вот этих пидоров мой сколько их тут четверо нахуй да у одного Скара, у другого еще Калаш такой же у другого еще другая и они прям я... жестко ходят нахуй но я с ними воевать не буду нахуй да не без шапок не не может и, да. вот смотри ты в ангаре, да, получается? Ну, в каком из Я во втором ангаре сейчас. Вот через большую дверь выходишь. Ну, такая там, блядь, проезд, не проезд. Блядь, конечно, сейчас у меня такое желание, блядь, попробовать их нахуй разъебать. Но Абдалбос сам себя не вынесет. Но долбос сам себя не вынесет, ты прав, блядь короче смотри вот у тебя выход но ну, вот с этого вот ангара выход такой большой не просто дверь а большая дверь ну, вот выходишь через эту дверь и налево сворачиваешь там будет в заборе проход там поезда поезда поезда, поезда. А вам, Дмитрий, я, если что, на будущее no. не советую. я уже на мин нарвался. Нашел мину ну да, ты же говорил, да. Я что-то это. Да, я говорю, я вот Одного я убил, но... Все, и нахуй у бля hey. Блин, интересно, кто это один зритель на Твиче. А, Кто бы ты ни был приветствует тебе. Бля, ебать, они жесткие но я двоих разъебал. Красавчик. Докота меня убил. Да сайта не убил. Так что? Просто докота. Через сайли-ка. Как вылюхи, блядь. Только без М. А вылечит, чувак, как я забыл уже? А, ну, да катан. Да катан. Э, ну, мы ему скажем, чтобы он ПМ удалил. Да блядь, че за хуйня? Что за чувака туда? Вот, да. Бля, ну это жестко, прям пиздец, блядь. Я со снайпером... На маяк? Да. 8 утра. И то, ну снайпа такая себе, блядь, у меня. Я, блядь, вообще... Вот что мне... 1. Вот почти все, что мне дали. Я единственный Сейчас стоям <с Sich> Ой, маску одену. Все. Маска не поможет. Блять, Просто так. Все, я, бля, 8 утра. 9. Так, а у кого-нибудь, может быть, продается глушительная Я думаю, наверное... Слишком рано, блядь. Что отменивается? Вот, невероятно. Ну, значит, пошумим, блять Бля, ну они жесткий, прям пиздец, ебать. Бля, они еще ходят в четверо, как эти, блядь. Угу, Чё, блядь? Чё за ник? И че за повязка? Чё за повязка тащера? Мамкинова Не знаю, мне дали повязку, блядь, за то, что Я такой суровый Мягкий как бетон. Блять, забыл снизу. Для лечения. Блядь. Ну, я только два выхода нашел на этой карте. Жду приглас. О, интересно, тут обновляется, значит, хуя, думал, об... обновляется. Угу. А их сколько всего, блядь? Шесть получается, да? Татьянули шестеро, да? да. Так, давайте-ка почитаем где про отступников написано. Ага. Отступники Юсек заняли территорию. Небольш... А, новые боты лояльных ЧВК фракции Юсек по такому игроку не будут открыть огонь, если он не будет вторгаться в их зону. В случае приближения на определенную дистанцию игрок Франции Юсек сперва получит Пам -пам! и при неподчинении приказа уйти будет убит, находясь в группе бойцов ЧВК Бир. Игрок Юсек считается врагом, а будет таковым без предупреждения. Если игрок фракции Юсек супер в бой с отступниками, он становится предателем. Он будет считаться враждебным для данного. Так, а я где-то читал, типа... Они подвое должны охранять. Ну ладно. Ну ты Кон видимо лапы. одного ебал, они скучковались и начали кучи ходить друг за другом, тюбером. Это хорошо, а когда-то. И причем они пушат, ебать. Как Тагила. Я от них съебался наверх, они ко мне все вс. На... Ко мной наверх. <съем> что русский холодильник сегодня нихуя не стримит, что? <съем> было бы его. Но... По идее же должен был бы сейчас уж такое событие, типа. Просто у меня сначала был русский мясник, а потом холодильник, вот надо будет думать, кто первый Пожалуйста, русский холодильник, где твич у меня, блядь, И телефону Нашел. стремит сейчас стримит он? да вообще, лицу, что у него там? на нормально да, да на маяке серьезный нормальный Конечно это может быть не только на маяке, потому что там же написано, что типа это Стоп. Ну был <к Rel hole> Была изменена появление типа фопустов Нет, блядь, всякое Давайте сейчас Because... в начале тяжеловато будет э -э, Поначалу сейчас С этой новой картой Пова Ой, да, маленькая да. оказалась. Два локтя на карте. Угу. Ну заебище, Особенно, цена. когда чевыкашник не будет уставать уже так. Ну, сейчас устает, то будет все нормально. Бля. Я забыл одну хуйню сделать, и это уже. Вот это такого... ты будешь добегать, блядь, очень быстро. Ну заебись Би -би -би -би -би -би -би. Вот эту хуйню просто вырублю сейчас. Но ну, ебать она конченая, блять. Она... Карта? Да. Она не горизонтальная, она вертикальная. Mm -hmm. Говоришь, а, как ты говорил, типа ночной резерв тебе понравился, это не ночной резерв. Но это да-да-да, да. да. Я уже потом это сообразил. Когда какой-то видос смотрел, следующий такой, бля, а Не знаю, я сразу что, блядь, я не понял, но на Ну я нет... Насчет Сонарей, поезда. Фонарей а. на пероне. Блять, я думал, может, добавили. Кто знает. Ну, там где-то в каких-то в каком-то месте есть mm -hmm. протокол фотографии. А mm понятно, -hmm. блядь. Опять же, за русском долговав. Восемьсот девятнадцать Можно? Инсект на заводе. <смех> Растет на вес. взять интернет проседает из-за чего mm -hmm. что же так долго-то а вот, вот так, так вот долго. сегодня сервера переза перегружены хотя да. там он сейчас какой-то это было в, в группе пока ефта А может кто-то SSD не купил, блядь. У меня на SSD. Или про тебя? Не, пизде, на меня, блядь. Так, на тебя и вообще никто ничего не говорил. Ты хотел кинуть камеру? Да ты понятно на SSD Никитка денег скинул, говорит на, на специальный SSD, чтобы на нем э, э, это Ой, скажите, скажу. Тарков хорошо запускался, прям за, под это заточенный. Да, Специально разработчики SSD-шников такие, блять, надо, чтобы у Паши тащило. Классика. Спасибо. Yes. Oh, Так, появились. ⁇ п, ⁇ ёп там, ⁇ -мо ⁇,⁇ -мо ⁇,⁇ -мо ⁇,⁇ Где мои кадры? Я не чувствовал Фэписов. что это? Я феписов бля, не чувствую. Сейчас. Ч ⁇ мы этот? Не, не хочет он работает да? Ну, ладно. Ёпта, что то у меня картинка вообще зашакаленная. Стрим нахуй, вырубит. <laughs> да нет. Не вырублю. Нет. Я имею в виду зашакаленная в самой игре, не на стриме. Угу. Там уже кто-то ебашится пошел с ними. Как не с ними? А, не, с ними. А машину с ними. Че, как двигаемся? Ну, сюда. А, Минов тот точно нету. Тут точно нету. По-моему, нам сюда. Солян, на мо... я опять. Ты, Ты на мост пошел? Мы, ну, ну, ну, Мы не, направо не. ушли. Стой. Сейчас Самар, я. Вярит. про прикольно вот это то что инерция не меня прикалывает да отклик конечно по, получается страдает Ой, нет, ты, ты куда ушел куда уехал вот, ты я пытаюсь понять где мы есть ага. а, ну, все правильно с тобой пошли а, а, где ну, Паша довольно а, да, да. впереди Разминулись. Меня? Да. Да. Бать, у меня уже усталость, блядь. Ты что ли там пошла соль? Нет, нет, нет, нет. Как будто в твоей стороне. В моей, но не я. Там, mm -hmm. блядь, эти воюют опять. Это эти, пидоры. Я осуждаю что ли, и на ютубе и на твиче а? а я не осуждаю а я осуждаю того кто не осуждает надо аудиторию завлекать с больших площадок там один тут один все все смотрят так что-то я Ой, блядь! Вижу, вижу, вижу. Я, на, я на мини подорвался Внизу, внизу, есть этот уебище. Тихо-тихо. Внизу не внизу, но, блядь, я на мини подорвался. У меня контузия, перелом. По, по мне прилетело. Алян, ты бежишь по уже. Я нигде не бегу, я тут Я сижу подорву. за Я за камнем, за камнем сижу. Бля, меня ушатывают. Блять, пан, не стреляют. Слева откуда-то, да? По тебе итальянцы работают. Пойму. <связать> <связать> они внизу там лазят эти уебки. Это, это кто же, пацан? Это, это... это... это... Я, это... Я, я, это я, я, я, я, я, это... я. я, я, я, я. <связать> это... Вот прям за вот этими камнями диман внизу эти уебищи лазят на территории вот этой, <связать> этой <связать> пары. Я понял. Вода. Ой, убивают! Инерция, блять! Заебись! Вот она инерция, блять. Рот ее, я ебал. Так, так, да. да, да. Блять, я что-то даже сам не понял откуда они по тебе стреляли. Да Но снизу, ну, снизу, снизу, снизу смотри, а где именно не понял. Нами. да их там, блядь, да не со всех сторон они там распределены. Эй, справа, справа, справа! бнул! Хорош, убили. Лежит. Пизда, нахуй. Ты что же. Есть? У меня. Перелома. Есть шина. Есть шина. Сейчас. Скину. Вы не слышали его? Нет, я его не слышал. О, у него что, бумажник, что ли, был? Сейчас, да, про простой бумажник заебись. Это мне точно надо. какого-то, Так. Паша. Это ты Паша. нам хуяришь так? Нет. Я их вижу, короче, двух. Так, Паша, держи. Вот я бросил. Ну, Блять, она пропала. А, измерить. вот она лежит. Вот она лежит. что ты пытался? Расстояние измерить, нихуя хуя не получилось. Это Теперь... ты сейчас? Да, это я стреляю. Ага. Они дво двое подходят. Слушать будут сейчас. Ты что? Паш. Тарем, ты стреляешь? Нет, да, я стреляю, но я не по мне, понятно? Ебать, все он мимо ебала, бля, летает, я ебал. Один дальний номер Ху и Та. Какое расстояние они видят, этот пиздос. Это... вижу вижу вижу О! вижу видел одного вообще прям только сразу <сؤال> на, <сؤال> на, <сؤال> на, <сؤال> короче э, где-то круглая хрень там да, да, да, угу. он угу. блять они же не получится да я вижу вас Один на крышу забрался. Угу. Двое по низу бегут вправо уходят. Угу. Один на крышу, прям. Сейчас. С чего они, блядь, стреляют? Бля, я не знаю, ну так жестко, блядь. Это просто пиздец какой-то. Вправо никого, блядь, не вижу. А они, наверное, уже забежали. Да. С вышки ушел этот, черт? Не вижу. Так Кто забыл. побегает нам? Но, не, я... Ебать его рот некому, блядь. Две мины, блядь, тут. Прям к вам, как я спускался. Это пиздец. Ебал нос. Ну, я тебя смотреть не пойду в пизду. Все, все, Толян. Да. Вижу около вышки, да, вон, вон, вон, вон вижу, вижу. 397 там Ну, блять, стрелять с калаша до туда это такое себе. А Смотри, слева вышка в углу. Вон видишь, снизу. А, всё, увидел. Сверху, там, угу, и... угу. Нахуй, короче. Надо хотя бы, блядь, какой-нибудь валдай, блядь, потому что. Блядь, без было. прицела вообще никак. И нормальный дальномер блять этот хуй так опять он нихуя не мерит или я не понимаю как он работает Что -то может это то это справа бежит от этого озера звон сейчас за палаткой Да, вот справа, вот между И двух из этих. Да? да, да, да. Бля, вот они петушары, а. Не, надо, это. Блять, мне с калашом вообще здесь делать, нехуй. Я за дикого пошел. Блядь, это хуярит, по нам, по мне, хуярику. Давай спускаться. Здесь сделать снизу, нехуй. Давай сзади попробуем обойти. Угу. Сайперы, угу. Да это, это на них что? я они такие свидящие этот пиздец. Куда они сейчас? Бля, мы здесь не обойдем. Далеко надо идти, здесь мы не переплывем. Мг. Я тебя сбросил. Я другую уже разгрузку одел. С трупа. А вот он лежит Толян. Блять! Понимаю. Толян, ты за дикого уже вышел? Ой, скажи, ну ладно, сейчас назад я просто могу с тобой присоединиться за компанией. Ну хоть это одно из ценных вещей на начале вайпа вытащил. Например? Облю. А, ну да, я живу. Этот? Бабабабаба. Как Бумажник. Давай, он в поиске. Куда туда же что? Ли? Ну да. Бля, ну, короче жесткие они, пизда. Бля, надо квесты выполнять, а не по новой карте блять. не нужны, квесты, Ты не заебался их уже выполнять? Блять, а как, так как, торговца качать? Как? он нужен, Как торговцев качать, блять? Алло. Вот зачем тебе торговец? Ебать, а у торговцев-то товары гораздо дешевле. Это вы, блядь, там по, по миллиону в день, блядь, фармите нахуй, а я-то нихуя. Я, я сейчас да. фарму по Да миллиону, этого. Блядь. До этого. И то не по миллиону, не пиздика, всего 306 тысяч. Блядь. Вот именно, всего лишь, блядь. А у меня а эти 360 тысяч, блядь, не знаю, по месяцу чуть ли не собирал. 306. Я не знаю, я за Дикого бегал на резерв, с резерва выносил всякой хуйни и продавал ее И все. Примерно, где-то, всегда это один рейд за Дикого, если удачно, если ты выжил. Тихо-тихо, Тарян, тихо-тихо, пожалуйста. Тихо. На секунду. Они просто возле меня тут ходят, блядь, они сидят на... Блин, слишком много, они слишком рядом. Ух, ебать. его. Ну, все, нахуй, я труп. Ну, пошлите все туда. Нет, ну я <с еще <с не труп, труп, у меня просто сильная нахуй. Я, блядь... Я все равно... Аптеки, все равно уже выскочили. А... а, у меня же не было... Она у меня все, по-моему. Да. Все в подсумке лежит. Блядь. Да короче за диких их более реально зафармить. Даже силу не покачал метанием гранаты. Я, бля. резервный балл я себе сделал на случай выхода с это на тачке Да где я находил эти ебаные ангары, нахуй с медициной, блин? Боже, есть еще одна течка. Сейчас нам тебя опять не ждать? Че, у меня опять? Нам тебя не ждать? Не-не-не, ждите, Я ж сказал, я, блядь, живой еще, у меня просто кропотек сидит. Да, мы просто взяли и вышли. Пресса, Данилер. Ты сказал, ты труп. Да, мы сразу нажали. Че, ну ждать -то. Угу. Чё, чё мы будем заставлять тебя ждать, нас ждать. Да, ничего, бывает, Данилер, бывает. Не всегда же одним из первых это быть. Блять, а смс кровотёк останавливает? Нет. м mm фак. -mm. Oh, mm -hmm. А, фак. Угу. вот у меня ни того, ни другого. Бля, нога вытекает нахуй сейчас, Если нога то пизда. Никакого бега, только ходьба, иначе хп будет уходить. А тогда... Да, ничего, я на, гра... на мини подорвался, как и Анатолий. Вот. Пошли за диких. И вайп случился. Вот все новые новости. Вот. Вот. И как их, кстати, вот там, блядь, находить эти мины? Ну-ка, подбежал, взорвался, значит... А, не значит, будет. мина, да, охуйтя. Блядь, просто заебательно. На второй взорваться уже лучше нежелательно. Разворачиваешься на 180 градусов. Или останавливаешься, вылечиваешься и идешь дальше, ловишь да. вторую мину. Контузия заебет. Давай, Даниллер, давай. Мы пока никуда не расходимся. До контузию я вон это вазелуном снял. И сейчас вазелун до одного вистрачей можно будет в крафте же использовать. Господи, надо им сейчас удать. Вообще, по идее, надо было оттуда сразу съебывать, чтобы, блядь, на этих минах не, не танцевать. А кто знал то, что они вон там, блядь? Я не знал, например. Если где-то лежат мины, и хотя бы кто-то один раз на них подорвался, значит, рядом есть еще мины. Значит, надо отсюда текать, ну ее нахуй. Да, а может, ты вот сейчас потекаешь, и она, вот она, блядь, еще одна. Ну, отличиться, а потом текать. Может, ты первый раз прошел по безопасному пути, а второй раз хули, когда будешь уходить. Блять, ну это уже, знаешь, вообще прям левые отмазы пришли какие-то. Это уже так в книжном сталкере. Если идете вперед, то шаг в шаг, если из-за намольбы ходишь назад, то ты не выйдешь зона таких не любит Бля Бля, сука, как всегда хуй одной аптечки, блядь Хуй, блядь, чё найдешь? О, наконец-то Я <вес> Ну как <Фекал> ты говоришь, обновляется Чё? У нас уже пропала Значит, <п> верю <ở> их, блядь у нас, да, пропала кнопка назад. Стампер, блядь. Надо было раньше откисать. Когда мы тебе говорили, блядь, да. 4 минуты назад. <laughs> не знаю, я еще не понял, насколько залупа эта инерция. Ну, разгоняется долго, блядь. Ну, стрейф. Ну ладно, стрейф, я согласен, то, что убрали. О, кстати, неплохо. Ну манесить. вот когда по тебе хуярить начнут, и ты попробуй наху резко развернись и начни убегать куда-нибудь. Или упрись Нет. в чё-нибудь, потом остановись, блядь, вот тогда ты почуешь нахуй. Да, да надо не упираться, просто. Аху, ты хуяришь убираться. Да, да, да, да. Блять, супер, на брать ресал то Да со свежки идти нахуй туда, ебать их. Блять, что-то а прям поначалу ух. это кар... карта загружается и все призят. Ты куда убежал? Вот если услышу, как он стрельбу, туда. О, я вот сейчас Порязан. бегу по дороге справа от меня этот котач или что это? Хуясь, а я вообще на пероне зарезался хуя себе а вот они агс слышу на агс бежишь блять они в меня стреляют какого хуя потому что ты агрелся на них в прошлой катке дико там да написано что что если ты агришься на них то ближайшие там пару каток типа они у тебя будут сразу агрессивны ой где тебя за на них не агрился как не мы с тобой, ты одного за дикого убил. Я с не... там. А, ты Конечно, на... Нет. Ты же все? все Мертвый или... Все. Ты все? Да. Я одного там убил. Так, мне теперь найти бы этот АГС, который стрелял. чтобы залутать тебя и того, кого ты убил. Ну то, что я карту-то вообще не знаю. Так, это получается... Вот табличка с отсылкой на этот Селенхил. Я не ебок, где она? Я тоже карту Демон не знаю. Я пока знаю, как вот туда, -туда отбежать и все, почти с любой точки. Не все так как ты Демон хорошо. Да ты где хотя бы примерно умер-то? В Ангаре. В Ангаре. Ага, охуительная история. Вот и делать. А этот ангар где был? На территории водоочистительной станции. Ага, уже, бля, поближе. О, я вижу это одного из этих отступников. И. Блять, это не лутабельная Две бутылки водяра не лутабельных. Провода. Или да. вина это вино. Но они не агрессируют вообще, да, на диких? Начало на ботов. Блять, пока прям все, блять, лутать надо. Вот, что за шприц? Опа. Мул. Мулу нашел. Трубку нашел. Сколько времени у тебя? У меня 34 минуты. 19. О, блять. Кто-то с ружья, что ли, кого-то ёбнул? просто подбежал и ⁇ с ружья нахуй и тишина дальше Ближе. трассирующая так вижу кто это там бля, бежит челобот или по кому это бахнул так-то выстрел блять тишина нахуй все блять ни криков ни стонов Блять, заебись. Мина. Да, минус две ноги, боль, контузия. И, вот подорвись на мини, а, пожалуйста, чтобы мне не так обидно было. Да, я про это. Работа. <coughs> ключ какой-то на, на 10 использований. Все, все, все механические на использований. Mm. Ну, возможно, все отмечен только. Mm. Ну, я имею в виду механический просто. Любой ключ сейчас прочность имеет. Mm. Заебись, блядь. Mm. Нахуя эту хуйню или И так до этого нормально все было. Нет, блядь, прочность ведем. На 100 используем. Вот прикольнее же. Так вот, зала от ультра-ключа, а он у тебя всего на 100 используем. ультра будет на 100. Да, ну вот ультра будет. Или там от 101 комнаты. Я даже хрен его знаю, здесь здесь выходы. Алло, блядь, зачем вы меня на эту карту позвали? Вот когда будет карта этой карты, тогда, блядь, надо было идти интересно, то есть ты вайп просто так ждал, да, я вайп я вайп ждал чтобы блять восстановить свою снарягу чтобы и блять по новую все восстановить блять да я понимаю новая карта но блять ну я еще хуй узнает где выходы здесь кто не знает стал блять что нахуй укрытие в горе где блять эти выходы что блять это за выходы как нахуй эти выходы заебал не ной. Ты Думаешь, мы знаем мы туда просто бегаем посмотреть изучить хоть чуть-чуть бегать изучать надо в офлайн режиме Беги и изучай в офлайн режиме мне неинтересно в офлайне. В офлайн режиме ты изучишь такое? Ага. А потом выходишь, а тут оказывается, блядь... что? опущенцы блядь, которые ебут вас. Так ты людей. их включишь. Тоже можешь включить. Никто ты тебе не мешает. Не ты можешь включить, можешь их не включить. Это боты. игроков, да, ты не сможешь включить, но, блядь, это, в этом и есть суть офлайн-режима, чтобы ты спокойно пробежал, посмотрел места заинтересованности больше, блядь, где что может валяться, Если где... Тебя это интересует, бери. Меня нет. Вот ты, например, может быть, даже не знал то, что на заводе в одном месте можно было найти этот, блядь, электронику всю. На ящике лежащую. Мне Паша сказал. И где же? Да где в офисах. На... Не, не в офисах. Лежащую. Нет. Да и. Но ну, если блять и не зал, да и хуй бы с ним. Так, ну я понял походу какой ангар. Запустить. А... Как ты говоришь вот этот вот режим. Угу. оффлайн режим. Да. Туда подбежать, там ни хуя ничего не спавнится. Я такой, о, ну, бесполезный ящик тут нихуя хуя не спанится. Блять. Но ты же знаешь, что этот ящик там есть, и, блять, что шанс выпадения чего-то хорошего там минимален. Потому что прям пустых ящиков нет уже здесь. Они либо иногда пустые, либо иногда чем-то забиты. Но ты уже о нем знаешь. Чтобы изучить карту, надо бегать в офлайне, а не в в онлайне в ПВП режиме. Да, вот ты вот будешь бегать так в офлайне нахуй и в Что, офлайне. Вот... Я одну карту бегал, это Лаба. Все. Все остальные карты я изучил по ходу дела. Так, ну у меня кто-то тут воюет, блядь. Ну у меня больно. Больше зачем, почему. У меня почему? тремор. Ну, у меня кто-то тут воюет. Тихую знает, куда идти, блядь, ч идти, как идти, блядь. Как ходить-то, блядь. Высады. Прыжу на пробел. Если все так сложно Нет, я просто с... Угораю Короче, на вот этих вышках прицелы спавнятся В основном x 2 x 4 Вот где они бегали Я понял Но я сейчас там был Ничего там не было Я как раз на той же вышке и был ну я вот сейчас на этой вышке два прицела нашел, 1 X4, а второе призму. Есть mm. Люди с купчика просто нахуй. Mm -hmm. Все главное то, что есть. Потому что сейчас так сейчас б... висело две видеокарты по 257 тысяч, и уже все. Круть там они. здесь опять мул короче заспаунился я это тоже мол нашел в том, мол, в том нашел. же месте где я раз нашел а где ты его нашел около я, прав... я как я раз не около не... этой вышки нашел в Блядь, то ли в палатке я то ли в контейн. а палатку, да, да да да да да да там тоже нашел я второй раз его нахожу и где-то здесь еще рядом я находил на хобдол бос ну. так вот это я прошел ой с небольшой блять вот рядом где-то стрельба а вон там я находил <связь> сейчас пойду посмотрю Блять, аккумулятор большой автомобильный. Сука, он по любому нужен будет, да? да. да Два штуки. Не знаю, например, за сходить, пока магазин не закрылся. Да, блять, я от... ебаные, сука, сломанные ноги. Я даже запрыгнуть никуда не могу. хуя этого не было но ну, был этот и фак на месте обдолбался где я в прошлый раз пошел uh -huh. эти палатки надо бля получше чекать нахуй они бля нормально лут приносит. вам тут всем А, кстати, никто не настраивал себе этот, пусть то толк. здесь чайки эти а сука противно пиздец угу. У меня 8 минут я не знаю где выход я блять. не понял как а просто в гугле нету выходов я не проверял Какие нахуй карта? Маяковский, промтарков вики. И -э карта. Вообще инфа никакой. Это здесь единственная берег. Инфа по берегу. Придется назад и Блядь, да, да взорваться на это, еб не менее, еще одну найти, блядь. Пиздец, блядь. Понатыкали, нахуй. Опять эти пидоры достаются. Уроды, блядь. Бля, я хочу разъебать их. Но у меня одна рука, блядь. А их тут трое. Все, зарадуйся. Ну, лук у них прям капитальный. Mm -hmm. Там интересно, ну, а что? Какой-то, блять, выход. Шир -шир -шир -шир -шир. Вот сейчас бы была РГО бля, они вчетвером. Так, троих убил. Четверых убил у нас. Здесь выхода нету, бля. <смех> Блять, а со сломанными ногами вообще не камильфо ходить. <смех> да и добью <смех> <уже>. <смех> Сейчас найду где упасть. Ну блять, просто это пиздец. Это я буду сейчас ходить в вечность. Ну давай, где ты, мина, блядь? Зарвись уже, блядь, под ногами. Был, конечно, прикольно, я себя вышел, но я не выдумал. Почему? Пизда, я да, бля. Хуя, четверых разъеб mm. Медицина, медицины нет. Ну, что происходит? Что происходит? Я, блядь, с выбитыми ногами. Пытаюсь найти, где сдохнуть. Потому что я здесь выходов не знаю. А, блядь, ходите их сейчас по всей карте, но это такое себе. Утопиться? Утопиться же нельзя. А ты, блядь, постарайся зайти в воду на максимальное это и и Почему вот утопиться нельзя в танк? Я уже Я уже нашел, как я это. Что? потом куда лес или леса лес мне же надо этого ягора найти <клес> Думаешь, найдешь бля я нашел выход 2 секунды секунды все я не успел бля мне до выхода 10 метров осталось не, не ложится он в воду. А, Я слышу роплы. Оскар Чурчилл, Блэк Берд, Ган Порн. Это такие подарок выдашь. <кх> Это четверо О. вот этих педаратов. Здорово, ну скоро будешь, но ну, все ждем. Ждем. Комбратско... да. Он? Ну он мне на Ютубе написал в, в комменты. Скоро буду. Все, я умер. Наконец-таки, блядь. Хотя можно было, в принципе, уже до этого, до поезда идти. Вот, так. Говоришь, не знаешь где выхода, блядь. А знаешь, где поезд? <с... <с...> ну, блядь. Блядь, ты такой, блядь. А вот. Легко, я... нахуй, я... его я там ты... пожалеет. Я блядь, ты его блядь. слышал? Слышал. Все. Я на нем уже уезжал. <с> Молодец. Бляд. Вот я вот за него почему заспал. А ты, блядь, где-то в каких-то щельнях. Вот, кстати, хуйня, что-то чё чё хуйня было. Хотя мы дальше делаем... Блядь, ну, на лес идем. Егеря. На лес? Да, угу. да мне солевый, вон едет. Да, поднимайте, О, поднимайте я я. просмотры. Нужно больше просмотров. Обучках нет, он забыл добавить. Так. М -м -м. Лес а? готов. Хотя подождение готов. Так, мне надо что-то. с пистолетиками бегают. Ну, ты думай, осуждать или нет. Я заранее осужу. Хотя я уже говорил запрещенное слово. Ты не осудил. Ты не успел осудить. Я же, блядь, не это. нет это самое. Да. Ну, со всеми бывает. Каждый оступается. Надо давать шансы на исправление. Да кто там нахуй за тобой следит, бля? А, Три вдруг... человека, блядь, которые, пожалуй, ну, сно... сколько там? Нетолерантный. Сколько вот тебя смотрят сейчас отвечай. По одному. Что на Ютубе, что на Твечай? Так вот, знаете, мы не осуждаем пидоров. Мы их презираем. И, да, и мы их презираем. Просто вообще контрольные, да, решили добить. 15.47 лет. Ну, я не знаю, я с тобой уже. Ну, Сейчас я знаю. Все, я тут. Димана, раньше все да, Никакого... да я сказал, что я по это... Сейчас я вернусь. Я отойду. Все тот же. У меня. Никакой фантазии. Стабильный я, значит. Не то, что фантазии отсутствует. Так, мне надо хотя бы раз в месяц не поменять. Да я не знаю, как хана не хана отвечу. Сейчас гляну. Будет, что не будет. Да, не живой. А хана их хана. Ты, ты думаешь, с так быстро, что это близко? На вдруг. Не, ну с одной стороны, его же... ладно, в принципе, пофиг. Хана, хана, не хана, хана, хана, не хана. Но все равно. Да, всё Показать. Это. Диман, я не видел твой первый комментарий, потому что он забанился ютубом. Просто ой-ой-ой, а что с ебалом? Димана ебала за это самому отправилась по почте блядь. А? Блядь. час 15 из -за -за -за этого времени два рейда и в одном я, блядь, я... больше всего времени ходил ковылял перелом вот... ногами не и... понимаю mm -hmm. почему Допустим, uh -huh. в средневековье пидоры были зашкварно, а сейчас пидоры стали толерантны, блядь, не зашкварные нахуй. Что изменило блядь? Эти ебаные американцы. Вот эти вот люди, про которых ты говоришь, которые это на букву П которых нельзя называть потому что это осудительно появились во власти здоровье это крепкая мужская дружба ты скачала же тебя плохо слушаю а у нас а мы врейди уже пока поизучает да в принципе мы пока откиснем там еще на оружие тыкает там бывает моды я учу так ага. мы недалеко от этого не горит от инерции Чё? если у плашка от инерции загорелось то и у тебя загорится блять диман такая шляпа ебаная нахуй пиздец че куда бежим куда бежим в деревню вот. Вот дохуя предметов нужных вначале. Ну это да. Да, Данилер, да, День да. Как. только так сразу хана придет. и идоры. Он говорит и -дары, слово и. А не сейчас тоже звучало как И. Так что все нормально. Слово на букву И. Да. И Ишшак. И дорас. Да И, И бал. И дорас. Да И до да Галич. Ой, так. И до Педагоги. Да, ладно уж забанят и Гачи... забанят. Подписчиков нет, аудитории особо нет. Хрен с тем, с стороны. тоже нет. Да. Там все толерантные люди. Скажем, пидров нет. А если что, посмотрим, сколько продержится канал на Твичае. Ну рестрим. Секрет Где мой блокнотик с невысказанными для для словами? Все этого изучать надо. Ручная граната ргм Ergen. Ergen. Так, а, и там я еще нашел кое-какую хуйню, какая энергия, мне. Маргия. Сгуха, сок. Полезная, очень полезная. Потом заибущие искать, О, блядь. Винстарик тоже нужен будет. По квесту вредная привычка. Симулятор бомжана. Но... Да, Да-да. По, по мусорке а лазим. Он скачал. Я Что-то диких здесь не видать. Хотя прошлый раз я тоже долго ждал. И до да раз, и до да да. на Почему бы? Это цитата, так что за цитату банить нельзя. Банти Гузееву тогда, да? Да, да Бантигузееву. Кто-нибудь хоть нашел один болт, блядь. Ты да, не в нашел. сталкере. О, болты. Да, вот, это... болты новая, новая, ну шок изучение. тоже болты. Нашел войну. Бывает откопан. Рулетку нашел, тоже пригодится же, да? В крафте. В крафте в, убежи... в строительство убежища рулетка же пригодится. Возможно. Измерять кое-какую длину тебе плащберега. Да что там мерить? Да. О, опять. А, нашел. Не знаю Такое игры. <связать> так я вверх пошел. Ты с пистолетом что то бегаешь? Да, я побежал с пистолетом. Я тоже побежал дальше, Лима. Тоже наверх побежали. Да. Всем. Да ну. надо вообще типа. Угу. Ну и потом еще к это. К вышке. Вот сейчас салива. Ну Поскольку да. До да, две. Мне кажется, там уже пылесос какой-нибудь пробежал. Ну, ну да, да. А вы наверх как именно побежали по дороге? Знаю, по всякому, что Кто как? Да, Да, я на, не ты сейчас пыл... вверх поднимаешься, да, с Да, да, да. Да, да вот, вижу, вижу. Обоих вас. Блять. Сервера лежат. 5? Снова сели, встали. Вот тут самолет близко. Да, да, да. Я, да, да, да, сразу туда побегу. Я к по самолету бегу. пашки надо будет это выйти и на Москву поменять. сорваки Да, молоко. Вот он собирал и блядь. Собрал бинго. Это где там воюет? Вот, а по этой рядом, под горой. По Хую. Зипо. Ладно, нехуя интересного. Подбегаю к самолету. Ну, согласен да не лишь согласен Дмитрий, Да иду иду иду иду вы найдете я это иду то бегу то найдёте? иду найду сколько раз я этот квест уже выполнял я знаю где он на все лежит эту модель же, как угу. Я тоже поначалу подумал, что это АПшки. Кстати. Центр да? угу. там стрелял На эту. На лесопилку, что ли, побежал? <сёк> Нет, я на МЧС бегу. А. Так, нам э, в сторону лесопилки бежала от самолета. Там война какая-то. Неоправданная. А, во. Что Возможно, что он... О, у них 38. Да, ну может он просто не зашел. Не ну, Изб... забыли. Было бы прикольно, если бы реально о нем забыли, и он только заходит в игру после вайпа у него. Были тут уже каленцы, еще тут, Возможно, а, они стреливаются. Даже смотреть, даже туда не пойду. А, ты внутри у меня? Да, да, да, я с тобой прям. Я да. они, кстати, да, недалеко же тут воюют. Я сейчас между ними и МЧС. <звык> да ну все вообще уж пормали вообще блять даже со столов все смели блять ну а ты а, а ч хотели поставили а вы чё хотели Нагоди. ну ладно сейчас приводится все таки вайп пришел к нам лисовсы пришли да бля ч у нас выход на, на этой да на охране блядь, снайпер еще да и надо сходить отработает. посмотреть, что там, блядь, вообще происходит я, бог ну, ну, тоже ну, кололи лесопилки уже клинится, нахуй, в вот, эту перестрелку я уже тут пока ну, никого нет. не вижу а, вижу один чувака по другой стороне бежит, вижу еще одного чувака ну, это точно это минус это. чувака это штурман походу кто стреляет сейчас? Вот стрелял. Меня сняли. Где я был? я ну, около лесопилки. Меня сняли со спины, ко мне Где? подбежали сейчас. Короче, с... если от МЧС -ки бежать э -э, вдоль берега, там камень будет. Не прям. В... Ду... Короче, смотрите, от МЧС ки чуть в горку поднимаемся, подняться, там будет камень здесь есть? Я на камне прям Меня лутают, бля, меня лутают, меня лутают Я до сих как пор ты? слышу, что это все делают со мной Меня лутают Я не, не я могу выйти не... Прям перед э, лесопилкой да я понимаю, но нет тут никого Я вот на камнях, блять След... От машины сразу Влево смотри Влево к берегу смотреть да, да, да, я... да никого не За камнем плутает меня, до сих пор слышу что он это делает. Ближе, вот он пьет это энергетик. я я никого не вижу. Я тоже. Халвы ТМРешку. А ты, Подбежал как еще один. Его? Второй подбежал, пробежал мимо. Ходит рядом. Убежал. Второй еще сидит. Меня сняли, ты, блядь, Меня, сня... Меня сняли, но я не могу выйти из игры, я все это слышу. Я тут тут сейчас ходил бегал, сейчас ну, Из вас ходят. Паш, ты ничего не ешь, ни хав... не пьешь? Это... Эй, блять, это я а? говорю, стой! Три Все, раза блядь. сказал, что это я, я думал, что еще там. Вы где-то в другой стороне были, я даже не понял а -а -а. в какой. Я, слышал, л... я слышал очередь. Да, есть, есть. Я слышал очередь, и, по-моему, они к вам побежали двое. В вот, сейчас очередь. Стрельба, стрельба, слышите? Я перестреливаюсь. Ага, это Систем. они, скорее всего. Потому что это близко стрельба. и рядом с моим тропом есть еще кто-то. Подбежал. Так получается идет в сторону бочек, о, бочек, Бревин. Бля, меня разхуярил. Но... Ты был Паш, близко, я слышал, как по тебе попали. А я до сих пор не могу выйти, вот реально. Вот, если кто-нибудь сейчас вот из вас бы на стрим зашел, вот черный экран, я не могу выйти, ничего не жму, блядь, слышу всю игру. Как будто я, знаешь, это сознанку чисто потерял. Вот пока кому-то попали. Глянь, да у меня что? патроны кончились. Тоже умер? Угу. Ой. Сука. Ой. Сейчас. М. Снять задачу. Снять задачу. Так. Так. Ну у меня такая штука. Черный экран. Да, да, да, да, да. Ну, все слышно. Uh -huh. Надо будет баг-репорт отправлять. Не, ну так-то фича прикольная, типа. Типа, я, ты не умер, а сознанку потерял, и надо будет добивать. Да, да, надо. Аптечка нужна от Аркову. Лучше подорожник. Так, сейчас я ненадолго отлучусь. О, Пришла. Да я, я весь красный был, у меня сто с хп, у меня в глазах кровь нахуй. Все, Там чё? бля, заебались перезаходить. Тоже не мог долго войти. Уходил, играли, полежать, на. Я не мог сейчас зайти, у меня была ошибка, ошибка. Сервера не показывал, на каком я, типа, был подключен. Был так было. Только один Димон вышел из игры, блять, так питать он не мог, блядь. Ну, сервера, короче, все. Сказали. Главное все учить, блядь, на опять вайп Ну. Каждый вайп все как всегда. Да нет, тут сейчас все выучил, сейчас зайду опять ни хуйня. Ну да. Это классика же. Сука. Где, блядь, БТшкин? Пшкин что там? Я есть, у а? тебя okay, есть. Тут есть разочарование Заверните две. сколько? Да. Мне надо. Салеву искать. да и это егеря Ебать, когда вы успеете, на открывается на втором квест открывается и мне пришлось перезагружать игру чтобы квест появился а второй левел а вот не оружие ну после этого поручение еще появится сразу же поручение какие поручения ну чтобы егеря найти как тяжело придумается Тяжело, все прогрессивно, блядь. Так, 6 утра. А, тебе, это? А, че страховка не работает? их, пожалуйста, мне. Либо не охотиться. Либо не страховаться, кому. Нахуел, что ли, бля. Страховка не должна еще работать, блядь. Вообще страх потерял, блядь. Ну, застраховать-то я должен. Ты здесь, блядь. Ну, кто тебе сказал? Типа, нах, надо? Зачем тебе страховать? Блядь, покупку тяжело работать. Не понял, а куда мы. Куда деньги делись, ебать? Было, было 400 Пой, ман, тысяча. Я тебе лидерство передам, ладно? Угу. Блядь, я же страховался точно. блять, так тяжело работать страховка. Наверное, надо было страховать я сразу я сразу нажал тебя паниквы я такой глянул еще друг думаю блять смысл надо прочитать все вот приглашаю все ехали Ну, зато есть сейчас, посмотрим, блядь. Для что кабана нужно... хочу сказать оправдание. А... А, как она, блядь? Да, вот. Болгарка для трудно... труднодоступных мест не вместилась. о чем? Это доктор Дью. Ну, это я знаю, что это у него. Но у него болгарка есть, Да-да-да, знаю, знаю. Да. А это... а. еще же есть это выс... высокая большая точность для да. Да, <свят> <Блядь, свят> прикольнуло как он это в последних э -э видосах <свят> его <свят> на этом на крайне, блядь. <свят> <свят> чтобы измерить ну, <свят> два раза было одно и то же короче у него в двух последних видосах было mm -hmm. то же самое то что уже было, а, что это там было? Э -э болгарка пила болгарка короче пила из болгарки делали mm -hmm. и типа какой-то там станок из болгарки mm. Ну, он-то, смотри, это же, он там по-другому живое делал, вот. И это типа, блять, что та хуйня, что эта хуйня, он так долго, влиять на нахуй? Почему так долго, блять? Ну, ублюдки. Вай прошел, все играют. Он, короче, что сказал? По поводу этого, ему кто-то сказал, говорит, да это было уже. Он говорит, я знаю, то что это было, но у меня есть долбоебы, которые мне все еще скидывают эти видосы. Да, да, да, да. Так, а сколько адапта вообще? Очень мало. Мне нравится. Я иду страдать. Всегда готов получить голова глаза. если у меня будет осечка, блядь. И надо сейчас будет подзабить на тарку, блядь, и неделю через две зайти, когда ажиотаж пройдет, надо туда попроще найти будет. потом отсасывать от манкинных спидранеров. Uh -huh. Который ну, уже. Я тебя справа, неделю две нахуй и все там, люди скапы будут бегать нахуй. Mm -hmm. Почему, блядь, разделение на уровне не идет, я вот это не понимаю, блядь. Был бы приятнее и проще поиграть, блядь, своего уровня. Ну, тогда бы поиск игры еще дольше был бы. Да я и не думаю. Я, конечно, понимаю, что в этот багать. Паш, вы... Вот багать, не особо, кто-нибудь играет. Ну, всё равно. Экспиринского приятного, блядь. Ну, так-то cool. да. FPS один, пожалуйста. Ну, и типа, блядь, ты каждая... Ну, или бы даже, знаешь, ты заходишь, у вот, тебя грубо говоря, сервак пустой, и у тебя есть дикий все дела, вот. И... и та та а что? Слышишь? Да, вот это вот как раз и есть эта инерция. Ну опять же тут же. Не бойся по звуком, блядь. Все, инерция это не смущает. Смущает, но а что со звуком, блядь? Пойдем. Пока в коттедже, давайте. Деревня. Сейчас вообще. Пиздец, а. На ч бой работает? Okay. Алло алло. Алло. девочка. Алло. алло. Девочка Его сначала надо включить. Надо. И отключил. звук. Да. Ой, бо я пять раз нажал на войп, мне предупреждение уже. Да. Сделали, там блин. это надо этот. Okay. алло ограничение. Алло. Да хуй знает, надо в дискорде сначала подключать, чтобы понять. Сейчас, сейчас, ща секунду. Алло. Слышно было? Да, маленьким. Где? За магазином. Давай, За ящик. Сейчас. Я его могу я туда у магазина Меня ебанули нахуй в пизду, блядь. Фоти ебанули. Дикий. Стеслав герой, блять. Пиздец, зашел посмотреть вой, подключиться. Ебнул. Подипаше-то а ебнут. Он... Да я, блять на, на месте спауну на Чуть два метра отошел. Свернул игру, блядь, разворачиваем. Мертвый. Юдай. Жолтон. А ты пашет у них, да на респе. А выстрел только сейчас близко был слушать. За... Бля, вот это управление, да. По киски да? Да пиздец, блядь. Ахуе, <смех> блядь, что за хуйня вообще, блядь? все мамкиные, блядь, эти подсадчики, блять, будут нахуй пускай. На зубчике блядь. Ребят, лампочка. А а в доме что-то я, я хочу. Но я тут в дом забегал, дверь открыл. Ох, конь. Бля, а будет нужны будут. Блять, он что-то. Ничего, механику ходьбу сделали да. нормально, что-нибудь салу пойдет. Кто, кто бегает? Красном домик кто? Я в красном. Я тут хожу. Дверь открыл. Наверх поднимался все тут уже посмотрел Что, на МЧС или уже, уже пофиг уже поздно да можно на МЧС ну тебе же надо еще этот опять найти да, да ну ага. здоровье прокачал на первый уровень это ботолёт 500 20 угу. бля стоп за лупу всякий собрал зато бутылку сам нашел <звы> <звы> какие-то шумные соседи у нас <звы> опять разборки какие-то на лесопилки устроили я блять на бпшках поебал <звы> этого <свист> да вот чувака, говорю. блядь, с горе пополам, блядь, этим по жаль, блядь убил. Я в дроби. Да будет он нормально таможенный. самолета молоко на горец и молоко. Я уже, я уже молоко набрал хватит. где ковал? Я позади вас сюда. Так, забрал. Записку я. А вот я там, запишку. записку. Записку. Ну-ка, да. Че, пойдемте на МЧС? Ты копан, вот тут вот да, да, да. Вот с. Куда, блядь. Вот, вот, вот, вот, Это вот. Вот, вот, вот где-то талян, да. Вот тут где-то. Да, на ничего. Угле с клави. Вс, нашел уже. Да. <кх> Мне просто удостовериться. <кх> <кх> Там могут еще сейчас быть. Люды. но это не точно снимет я блядь, стрингер с этой хуйной райд нормально люди надо попробовать него быть так но ну еще предметы почти все на месте надо ну, да как тут никого и не было а, нет ящик открытый сумка тоже открытая вторая тоже все а сумка вот от не открыта была ящик, Огромно, бля, через секунду. Думаю, как что делать. О, водочка. Потом так склоняюсь. Мг. Ну, мыло, мыло, надо. О, О нашел. А я две емели нашел надо выходить это в прошлый раз у меня с ними туган был с этими емелями пустая сумка не как всегда у нас окраина выход Поехал пошел. Все поехал. О, близко, близко, да. С нашей ближе к нам, по-моему, вообще. Да, да, да мы Я подыма подымаемся я подъемку поднимаюсь. поделись блять это у меня бпшки блять пизда сразу <связывается> где кто есть э -э Подъем. вот По он я это я это я, я я да да Выйти просто посмотреть. Вот получается из-за укрытия, да, вот uh -huh. я тут сижу. Я вот хочу просто выйти справа глянуть, и обратно я уже хуй зайду. Просто посмотреть, не во время боя, а от не делать. Стоит на передвижение, почему прокачалось. Вижу дикого на территории лесопилки. Они да как вот в лесу воевали, слышишь? Ну, да, вот в сторону города если смотреть. Ну, вот я поднимаюсь, блядь. А -а -а. На картах. Может, спустились уже? Спустились да как вот да. спустились, Не, именно в ли... сторону лесопилки спустились. Могли же. Женя, бесследно пропасть. Слышу рядом с собой. Иду, Ага. С ковшом трактор. Вы что вперед ушли, что ли да? Мы на лесопилке уже были. Подставил, под Это на камне где кинперили, понял? Да. Пистолет. с ковшом и далеко там, ведь, на повороте, да? ну, Талант, смотри, как вот э, от кибитки вот это вот вправо я убил убил? да, одного, еще есть <связь> сзади какой металл нет. Не нет я, я наверху я не могу сориентироваться, где ты есть где кирпичная кибитка? Рядом с ней. Это кто стрелял? Да. Это я. Ты по дороге бежишь, да? Да. Понял. Убил. Я подбегаю по дороге, а по дорогу. Я в кусты, блядь. Тут с пистолетом ещё был, блядь, странная команда. И кто-то сзади воевал а ещё. Два патрона такие два. Эй, да? да. Топаешь? Сейчас бежишь? Да, да, да. Вон сидел на телефоне. Не, он сюда запрыгнул на нее, на эту шляпку я тут в кустах валяюсь рядом Но он демон делает о блять а че а ну я вылечился же ну <связь> уровень. спритюровень труба залупочился пока блять ебать миша сыгра запризил <связь> тииик Настройки на ноль а начищаем. еще блять по тебе? А я не понял. Ну какая-то стрельба есть. Я подбежал к трупу. Да, вот, к нам подошел. Флешка. За толчками сейчас. За толчком, да. Ш... Убил? Убил, убил, убил, убил да. Тут еще труп лежит. Мощник снайперский мол. просто мощник. Чим нормальный. Маск для США. У дружок, я все заберу, блядь. Не бать нас тащил, чего то 10 тысяч у нас. БПМ, блядь. Поездка с блядь. Ну, дружок, какой молодец. Градаты, орки, блядь. Mm -hmm. Этот кто? Я его не слышал даже, блядь. Чё? Убил. Ну, теперь это уже должен был mm. Нихуя. Блять, я... все я... еще я... нет. Он, не я... Он внизу, вон, где трансформатор. Не вижу. А, вижу конформатора. Так, у меня слабо. Ну, сейчас меня вот этот чувак учит так нужен? Столк есть. Опять, я Это магазин лично случайно, сука. А. Ебать, сколько сумок взял. Сумку в сумке. Да. И И разгрузку что ли? И солевую еще взял. Ой, молодец какой. хот -рот теперь называется по-другому. Точнее, раньше он назывался горячий электрод, теперь хот рот. Mm. Шо это шо эта хуйня, шо та хуйня. Лиман, mm -hmm. класс нужен? Нужен? Mm -hmm. Так, как она, блядь, продавалась. Затунок. Так. Вот это еще блядь, Что-то. Да, я же смотрел. Ну, ладно. Так же ты маномосберг скин. Опа, тут еще труп Ебать, тут три трупа короче. Для этого я убил, вот сейчас, какого ты еще смотришь? Ее второй еще. Mm. А что В смысле это товар? А -а -а -а. Нам походу садаром был, бы Бутылка Водки Не надо, значит у меня блять Две бутылки. Это нахуй. Это сюда.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 а LPS еще есть, а потом мы добавим. Окей. Поехали. Ты марс сто пятьдесят крив, ну сто Тут разгрузка еще на одном есть, но надо умолясь покоться Блядь, но... не помню, блядь, чеснок, на том глян еще Ой, что солел? Леп твою мать, что вы бедно? Так, а чё там надо для, для медпункта? Шприц. Шприц? <связывающие> Шприц там. И медикаменты. Всё, Набор. в принципе, набрал хуйни, можно выходить. Сейчас я ещё и этого доутал, блядь. Шприц солил. <связывающие> Нахуй, Во ну вот бля, как и всегда, все у всех все нормально, а я блять откисаю в бля, первой секунды. Адар есть. Я сразу вами нашел. У нас мой сунка мат увел, че удар возьмем. Адар, блядь, одар кончено. Ой, блять. что, ждать сидеть вас попробую в соло тогда на, на лес ходить чисто зашел да вышел приключение на ой блядь не то так, не то да чисто да да да не ну я чисто прибегу заберу квесты смотаюсь если повезет со спауном, вообще может это еще кармин. Гармен 2-3. Диман, Диман. Не-не-не, стой-стой-стой-стой-стой. где? Вот, на синий труп. Сюда-сюда-сюда-сюда. Что? Тут искра есть. Думаю, мне не А справа. на егере нужна будет. Три штуки. Е... А Емелю забрали с меня? Нет. Там у меня емелья лежала, по квесту тоже нужна же. Все, возьмем. Чё, она будет просто валяться? я короче пошел я хочу этот квест быстрее открыть этого я еле быстрее открыть чтобы потом не мучиться Бля, пиздец второй раз не пускают на кучи маяк за дико за нахуй дрочь. Саляву не будешь брать Буду, Сейчас я. Гену <связать> <Я>, его возьму <связать> он хуй снимает Как его скажем? На жетон. что-то На жетону Да, нахуй Я паваншерик сейчас поскидывал нахуй Надо а еще одну марину. А, кстати, да? Да, да, А, мало. Ну, неманинская, что? А нам? марин на мне. Марин. Ну, он просто нужен. А, нужен. Надо подваливать нахват сюда, есть... Болты да, да, он забрал? А есть, нет. Там же у меня еще болты лежали. Блять, тут у ⁇ бка вок. Натрий, хлор, блять, аугментин, перелив, блять, все надо. Су нет. Нет, нет, сухарики О, нужны или мели? Я за зашел на лес за полторы минуты. Я вот эти наушники одену, пожалуй. Я я по моему блять я на ночной зашел а это по моему в прошлом рейде тогда они были я уж не помню они с -с -с для меня сплелись в одно целое что, Он, мне интересно как дома граната работает просто уничтожает поездку так, я сейчас похилю, блять, ну тут ну, как фрезы, блядь, не, ну, сука, поесть, Так, а чё, я один появился? Ага. Ага, я понял, где я появился. Ну чё, здоровье вообще, угрозной ответ будет. Немножко. Тебе был зимут блять а нет ритон дикошат рук еще есть тут в один два три челобот убил убил его еще бежит Нет, лем уж нет еще вроде. блять лечусь он, короче, выглядывал, понял, на ИВИ. А где он? А, стреляю убил его. А второй, который, говоришь, еще бежит? Ну, вроде, блядь, побежал. бежал. Калачину. Я в третий. Диски. Айб right. Бля, мой магазин, блядь Блядь, дикий заспавнялся Ты бежишь? Ну чё бегал, да? Ч то рюкзак дикого-то скинул Если я, блять, другой рюкзак положил а, Рюкзак, рюкзак, рюкзак, в рюкзак Бизняек, дохуя Калашик, КМ Тут надо было а у меня дикто Ты бежишь? Да, ты бежал На сейчас вот ко дойдешь. Ну, где-то да, проблема. Но я пошел в открытый. Вот чекать. Теперь можно одновременно пить и искать. 214 нужен ключ и не класть твой на ножен он пролутался я закрыл руку еще, еще блядь. я даю так закрыть закрыли тут все пролутано Пошли на выход. Ну, можно еще в домик сейчас в этот зайти. Ну, нахуй блять, что там будет. Да все равно по пути. Я себе набрал все, что можно. И не может. Там может быть бутылка смогона. Еще дрель. Нахуй-то дрель нужна, блять, большая, ручная. Так, надо их пока вырубить, а то я что-то. Вроде слышала, вроде нет. смотрим а сука два дефера блять на свету напоролся и марка есть там по блять ебу что светлозерский бля бля бля бля бля бля бля бля бля тоже зовут, но ну, блять не И... И Марк тоже... ладно, давайте, короче, я на сегодня все не хватило ага. Я вон на световцев наборолся Ну нахер Так ладно всем спасибо за просмотр данного стрима Кто смотрел И всем спасибо кто смотрел записи Подписывайтесь на канал, не забывайте. Twitch. С твича переходите на YouTube, подписывайтесь. Хотя с кем я разговариваю На Twitch, а всего лишь один человек смотрел. Ну, все равно. Вот. Всем спасибо. До новых встреч.